Если ты в комментариях правильно угадаешь предложение, и твой комментарий попадет в топ, то ты автоматически в следующем моем выпуске попадешь на этот экран, и я опубликую твой топ-комментарий. Погнали, друзья! Это что у нас такое? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Это что-то лишнее, мне кажется! Максим Анатольевич, здорово! У тебя есть так прикольно, уютно, но ничего тут -то -то так обустроился-то, я смотрю. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом! Ну а во-вторых, продолжаем играть в стей-аут. Да, друзья, продолжаем выживать в аномальной зоне. Нам, нам здесь приходится не кисло, нам каждый день приходится сталкиваться с новыми трудностями. Ну что ж, в прошлой миссии, значит, попробовали мы пошастали по домам, да, здесь в местных окрестностях, которые находятся. Кое-что полезного понаходили, кое-что нужного, кое-что не очень. Но я все-таки думаю, что все, что мы там нашли, нам со временем пригодится. Это и свинец какой-то мы там нашли, это и какие-то пробирки, это и нитки, и какие-то бутылочки и так далее. Так, ну в данный момент я развел здесь костер не просто так, а для того, чтобы мне пополнить запасы, мои собственные запасы пищи. Нуждаюсь я очень в них. Давайте посмотрим. Так, 6 жареного мяса. У меня здесь находится Забираем И, наверное, я еще сюда положу Сколько-нибудь штучек Пока у нас костер горит Его необходимо использовать По максимуму Ну и также я здесь, ребятки, решил подрегенерироваться Немножечко, а то меня просадили местные Значит, представители Флоры, которые постоянно так и норовят Сапнуть нас за одно мягкое место Но мы им не дадим этим заниматься Мы, естественно, подлечимся И все у нас будет окей так, здорово, Пуха. Привет, Пух, как у тебя дела? Что там, мед-то твой на месте еще, нет? Винни-Пух пришел погреться на моего костерка. Ну, давай рассказывай, коль уж ты здесь, как твои, как твои делищи? как поживаешь, чем живешь вообще, что нового. Не хочет нам Пух ничего рассказывать, а стоит и греется возле моего костра. Да, ребят, когда мы греемся возле костра, у нас хп восстанавливается Гораздо быстрее. Так, давайте посмотрим. Наше мясо еще жарится. Предлагаю пробежаться, значит, по квестам, которые у нас есть. И посмотреть, что же мы выполнили, а что же нет. А, Печкин. А, задание игрушки. Печкин попросил поискать игрушки в домах возле почты на улице Ленина. После образования аномальных зон игрушки оттуда стали очень... Игрушки стали очень цениться на Большой Земле. Так, проверить частные дома по улице Ленина. Но я на самом деле много домов уже проверил. А вот у нас улица Ленина. Давайте приблизимся. Проспект Ленина. Вот он у нас находится. И я, по-моему, здесь прошарил. Это вот тут вот дома, скорее всего. Проспект Ленина. Вот тут вот в этом квадрате дома. Я там, по-моему, все их прошарил. Там у нас домовые обитают. Прочие представители. Всякие разные, разнообразные. Я там этот квест проверил уже. Давайте глянем еще. Так, по-моему, даже я игрушку нашел какую-нибудь. Ну посмотрим, кому ее нужно будет продать Печки, наверное, и надо будет относить. Логично, черт возьми. Так, следующий значит у нас план помидор. А, сталкер Баламут страны малый, малый предложил нам а, обыскать контейнеры, да я так понимаю. Баламут объяснил по Балкозане, что именно так так так необходимо найти все помойки в Любичи и проверить содержимое контейнеров. Результатом должна быть находка, которую ты совсем не ожидаешь. Отлично, так работа для Кислого. Да, вот это уже поинтереснее. Этот квест мы выполнили для Кольки Кислого. А, мы собрали, значит, а, две головы щенячьи, И надо бы ему, кстати, отнести. Вот мы сейчас этим и займемся в первую очередь. А, сбегаем, а, отдадим все квесты. А, может быть, получим за это деньжат. Изменяющий выживальщик, тот, а, так сказать, нубского такого плана. Поэтому, ребятки, не удивляйтесь очень сильно, если вдруг где-то я лажаю. Братишка Скретч вполне может таким заниматься, что лажать на каждом шагу. Кстати, так, дорогой зритель, ты меня сейчас смотришь, да? Ну а раз ты меня смотришь, пожалуйста, попрошу тебя поставить маленький лайкосик. Тебе ведь вообще ничего не стоит. Мне это будет отличнейшим топливом для дальнейшей генерации своих идей. Поэтому попрошу тебя поставить лайкосик, написать какой-нибудь комментик. Я непременно тебе отвечу и буду дальше радовать тебя все годными видосиками по разным играм. Кстати, игры, игры эти могут быть теми, которые выберешь именно... Ты, поэтому голосуй за, любим, за любимую игру в комментариях. И братишка Scratch подумает. И, возможно, любимая твоя игра появится на его канале достаточно скоро. Так, ну что ж, давайте, ребят, вернемся снова на вокзал. Я это называю вокзалом. Не знаю, как это правильно называется. Но пока пусть будет вокзал. Что нам сейчас необходимо? Значит, мы дома. И давайте, где у нас тут Колька Кислый? Эй, здорово, братан, давно не виделись. Так, у меня, значит, к тебе задание. Точнее, у тебя ко мне было задание, которое я... Давай-ка мы сейчас уже насчет этого что-нибудь и решим. Ну что ж, Колька, я по поводу задания. Так-так-так, привет туристам, поход походникам, по поводу задания. Так, и что скажешь? Хотел спросить про сталкерские патрули. Я принес тебе головы псин. Молодец, не оплошал. Я смотрю, собаки тебе штаны порвали. Ну, это поправимо. Вот, держи, подойди к Сержу, нашему оружейнику. Он выдаст тебе ТТ с магазином, как и обещал. И еще, если раздобудешь пару тюбиков... Крема или банок вазелина, доставлю еще в магазин КТ-патронов. Мне за ногами надо ухаживать. Понятно, так. Ух ты, задание выполнено. Что-то там нам получено 500 единиц. Так, так, так, давайте-ка, давайте ребятки, посмотрим, что нам дал э, Колька кислый. Серж, э, расположен больше сотрудничать. Колька кислый, расположен, больше сотрудничать. Его расположен больше сотрудничать. А вот, я так понимаю, моя репутация немножко повысилась. Получено 14 рублей, получено 15 единиц опыта выживания, 800 единиц опыта поддержки. Репутация у фракции Барыги увеличилась на 20 и равна 120. Задание выполнено, предметы потерян, предмет чинящей головы. Но мы что-то взамен от этого, я так понимаю, получили. Да-да-да, мне подсказал он защита. Давайте посмотрим в заданиях, что же нам подсказал а Колька Кислый. Так, забрать у оружейника ТТ. Надо бы сразу это сделать. А Серж, оружейник с вокзала должен вылететь ТТ с магазином. Да, давайте сразу же это сделаем, пока у нас это не забылось. Где у нас В той стороне вроде, да? Давайте сразу же сходим, потому что это очень важно. Иначе я просто потом забуду и буду бегать с пистолетиком. Ну, ТТ хотя это тоже пистолетик. Так, дайте мне подойти к этому чуваку. Егор, это портной, а оружейник у нас это Серж. Да, здоровый, Серж. Мне подсказали, что у тебя есть ТТ для меня. Так, да, у меня тут кое-что есть. Глянешь, наган поменяешь на что-нибудь, какие-то товары. Кислый попросил. Во! Кислый просил. Да, я в курсе. Держи свой ТТ. Задание выполнено. Мы получили ТТ. Спасибочки, спасибочки. Добавен, добавлен предмет Тульский Токарев. А, так, так, так. Магазин ТТ. Две штуки. Добавлен предмет Патрон 72 на 25. 40 штук. Так, а у меня их сколько было? Давайте-ка глянем. А, это, по-моему, другого типа патроны. Да, да, да. Вот они. А Все-таки я постараюсь как-нибудь прибраться в своем инвентаре. Патроны у меня с патронами будут лежать где-нибудь на верхних самых полках. Потому что это самый важный практически. Так, ТТ. Чем же у нас этот ТТ? А, давайте посмотрим. Пистолет ТТ. Класс оружия пистолета. Кучность 8.4. Темп огня. Скорострельность. Так, так, так. Состояние 100. Вместимость патронов. Вес так, ну я думаю, он гораздо будет лучше. Давайте мы сейчас уже экипируемся. Где наш инвентарь? И инвентарь, тут и репутация, PvP статистика и характеристики у нас находятся. Так, вот, может, собственно, и репутацию по барыгам, по бандитам, что, собственно, я сейчас и сделал. То есть, получил больше репутации. Так, откроем инвентарь. Да, надо потихоньку разбираться. Будем, ребятки, разбираться. Ну что, заменим, значит, мы... Мне какую-то информацию сразу предлагают. Так, ну наверное, надо нам вставить в наш с вами пистолетик. Модификацию, магазин, я так понимаю Если я правильно понимаю Так, давайте проверим Магазинчик мы поставили, а почему второй магазин? Я же только один могу поставить, все верно? Но это скорее всего на смену, сменный магазин А если один магазин за... зарядите И положите его в кабуру Точнее в рюкзачок, давайте зарядим Так, патрончики у нас есть, друзья Отличненько, а тульский токарев Теперь у нас, друзья, в нашем пользовании Я надеюсь, так, а почему он как-то странно заряжает? Он сейчас что меняет? Магазины или патроны? Патронов-то. Патроны же у меня тоже вроде были, а почему он не заряжает патроны? Или их тоже надо как к пистолету прикрепить, или что? Что с ними надо сделать, с этими патронами? Кстати, а если этот наган я продам? А заряжен 7 штук. Да, наверное, ноган все-таки надо продать. Хватит уже, ребят, палить из нагана. Пора бы уже переходить на Тульского Токарева. Он, наверное, будет немножко поэффективнее. Так, Серж, давай мы что-нибудь тебе продадим. Какие товары тебя интересуют? Очки торговли. Покажи товар. У меня вот тут есть наган. Так, отдаваемый. Я тебе хочу продать. Так, сколько он стоит? 312. А вот интересно, он мне пригодится вообще? Нет, этот наган? Я же могу ведь сейчас долго его с собой таскать. А он мне нафиг не нужен будет. Так, информация. Состояние 97. Он еще в отличном состоянии. Блин, я не знаю, друзья продавать или не продавать. Я думаю, все пригодится нам в хозяйстве, потому что у меня от нагана до хрена патронов. И если я сейчас продам этот наган, то зачем тогда я покупал на него патроны, спрашивается. Так, давайте перезарядим. Так, что мы сейчас поменяли? Мы поменяли магазин. А, зарядить-то его как? Так. Ну вот мы вставили магазин. И что? Почему не заряжает? Почему не заряжает? Секундочку. Так, почитала тут немножко мануальчик по поводу перезарядки. Оказывается, нам Необходимо вот этот вот магазин заряжать отдельно. А, но как а, заряжать его, если честно, я пока что-то а, не вкурил, ребятки. Попробуем сейчас каким-нибудь образом. Наверное, можно навести на патроны. Разделить или что-то в этом роде. А, или, может быть, нажать на него надо на магазин или что. Так, давайте попробуем а, информацию, посмотрим. Магазин вмещает 8 патронов. Размещение патронов однорядное. Кнопка защелки. Магазин находится на левой стороне рукоятки. У основания спусковой скобы. Как у Кольта, плох, плохая фиксация магазина считается а, главным недостатком. Да-да-да, друзья. Сейчас секундочку. Так, главным недостатком пистолета ТТ. А, ну что ж, как перезаряжать, друзья? Бру, я пока еще без понятия. Так, установить. Ну, это понятно, что мы установили. А зарядить-то его как? А, у кого может зарядить магазин? Друзья, большой, большой очень вопрос на самом деле назревает. Если кто в курсе, а, в, стоя вот как заряжать магазины, напишите пожалуйста в комментариях, я с удовольствием почитаю и возьму на заметку. Так, почитал я значит мануальчик, все в принципе понятно. А, в инвентаре достаточно выбрать магазин и навести на него патрончики. Блин, как-то в моем инвентаре на самом деле очень мусорно. И патроны искать очень долго Так, вот эти вот патроны нам подходят Просто, ребят, наводим их на наш магазин И наш персонаж начинает вроде как в автоматическом режиме вот так вот их заряжать Так, один магазин мы зарядили Я так понимаю, можно нажатием на клавишу R Выбираем наш пистолетик, шечка. Нажатием на клавишу R, вставляем заряженный магазин Отлично, 8 патронов у нас в обойме Замечательно И теперь таким же макаром мы доставляем сюда пустой магазин Блин, надо бы научиться сортировать по оружию только, да, можно вот так вот оружие только выбрать одно. И все. И заряжаем таким же, таким же образом другой магазинчик. Вот так вот, ребятки, ставим. И зарядка происходит очень быстро. Тут мне какой-то чувак предложил какой-то ТОЗ. Я без понятия, что такое ТОЗ личное. Давайте напишем ему в личное. Бесплатно ТОЗ. Давай, напишу. Давай, тоз. Что за тоз такой? Раз бесплатно, то давай. Халява прет. нам надо написать для разнообразия. Халява, да, друзья. Что такое тоз, я без понятия, но давайте попробуем все-таки как-нибудь. Узнаем этот момент, что же такое тосто у нас, а. Так, надо как, наверное, обмен предложить. Да, да, да. Вы действительно хотите предложить обмен, да. Тогда надо дойти до одного места Там взять квест и не отдавать Найденный а, и Найденный, а, найденный тос а, Идешь Так, секундочку, я понял а, Подожди, нет времени, братишка У меня куча дел, а, нет времени Куча дел Сорян как-то так, да, то есть в общий чат написал этому чуваку, что реально много дел, и отвлекаться я пока на это не стану. Со временем все найдем, а все будет, друзья. Так, у меня есть еще один квест, который также надо отдать. С этим, мы значит, с Кислом мы почти что закончили. Так, а что за крем для ног? Кислый пообещал до добавить в магазин к ТТ патронов. И патронов, если я принесу ему пару банок вазелина или пару тюбиков крема для ухода за его поврежденными ногами. Найти два тюбика крема и две банки вазелина. Но мы, к сожалению, пока что ничего не нашли. Так, у меня еще один был квест. Давайте посмотрим. Который я уже готов сдать прям таки здесь. Вот, ребятки, бывший сталкер, живущий на вокзале, рассказал, что в старых телеках можно найти радиодетали. Это я тоже нашел. И бывший сталкер у нас, похоже, находится... Блин, где-то здесь вроде я его видел, бывший сталкер, что-то знакомое, блин, в потемках бегаем, друзья, но ничего не поделаешь, у нас все-таки ночь на дворе, или на улице он был, давайте пробежимся, похоже он был на улице, прям такие вот здесь вот недалеко, справа, слева ли, а, вот здесь, по-моему, на скамеечке он сидит, так, это Сергуня, это не то, а вот этот, да, вот он, бывший сталкер, здоровенький сталкер, бывший, я тут кое-что для тебя нарыл. Так, могу я чем-то. Я принес радио детали. Отлично, я уже обо всем договорился. При мне твоя доля. Давай сюда детали, держи. Так, отдаем детали, репутацию улучшаем, потеряны предметы. И что нам дают еще? Получено 2018 рублей. И, и опыта, ребятки, разнообразного мы также получили. Замечательно, просто, просто великолепно. Так, идем дальше. Какие у нас дальше квесты? Сейчас мы проверим. Ну что ж, как говорится, по ходу я практически готов к очередному. Давайте еще несколько закончим разных дел и можно выдвигаться. Так, пришло время подойти к доске объявлений, возле которой постоянно трутся люди, и посмотреть, что же у нас есть по заказам. Так, извращение жалость к но Ну, гиганты, само слово, как-то звучит а, очень жестко для меня пока еще. Стаи а, с ЛВЗ. Бармен из бара под ликеро-водочным заводом обеспокоен увеличением популяции собак на близлежащих территориях. Там уж не бандиты, наверняка будут рады выполнению этого заказа, как и сам бармен. Давайте возьмем, ребятки, задание. Почему бы и нет? Заказ стаи с ЛВЗ. Получено задание заказ стаи с ЛВЗ. Я не знаю, правда, что это нам даст. Но мы посмотрим. А, так, так, так. А, ну, нам нужно убить 10 а, каких-то собак, я так понимаю. Короче, мочим, ребятки, собак. Продолжаем. Пока возьму один квест. Мне кажется, можно даже все квесты взять. Но, ну, блин, иначе я, я, наверное, запутаюсь просто в этих квестах. Азы. Так, азы охоты на крупного зверя. Так, так, так. А, так, что у нас здесь такое? Все просто, чтобы охотники меня уважали. Мне так можно показать свое мнение. убив десяток взрослых кабанов. Ладно, возьмем задание. Все равно нам придется мочить здесь всех подряд, поэтому берем потихоньку, вы не можете, а, подождите-ка, что это такое было-то, вы не можете выполнить более одного заказа с доски одновременно, все, я понял вас, так, значит, выполняем один заказ, а после приходим за вторым, так, ну и сейчас я, ребятки, кое-что еще у себя в хранилище заберу, и мы выдвигаемся, так, значит, у Витьки Серебрякова я здесь скинул лишнее, а, весь тот лут, который может быть утерян при смерти, я оставил, взял себе только все самое необходимое, в том числе, аптечечку, которая нам пригодится. Блин, аптечечку бы желательно вообще куда-нибудь поставить, чтобы я ее лишний раз не юзал, потому что бывают такие случаи, что я просто по умолчанию нажимаю не на, кноп... не на ту кнопку, аптечечка у нас используется, хотя она мне вроде бы как бы и не нужна. Так, ну и что нам, ребятки, еще в приготовлении нужно закончить? Так это, я так понимаю, нужно нам а, попить, поесть. Давайте перекусим все-таки, да, у нас... А чтобы наш персонаж с голодухи не помер в нашем путешествии. Да-да-да, давайте, места навернем немножечко, и можно выдвигаться. Ну, еще и водишки, водички не мешало бы попить. И выдвигаемся, друзья, на поиски новых приключений. Сейчас я еще кое-кому обращусь, надо бы закупиться патрончиками. А для этого у нас есть... Оруженечек, надо было сразу к нему подойти Блин, какие у них винтовки классные Мне бы такую тоже, а, я с такой винтовки мог бы На крупную дичь, наверное, охоту вести Пока что у меня такого нет Так, ну что, портной, или мне не портной нужен Нет, давайте вот у этого чувачка купим патронов Потому что патроны нам а, пригодятся Наган поменяешь на что-нибудь Так, нет, какие товары интересуют, очки торговли а, Так, так, так Ага, вот он мне пишет, что ему нужен ТОС-34, ТТ, фляга, ВДВ Пружинка, шайбы, короче, тут много чего он а, а хочет, я на самом деле смотрю, но мало чего получит. Так, смотрим, ребят, какие патроны нам нужны. Я думаю, что сейчас нам подойдут а, патрончики, которые на 72 на 25 миллиметров от нашего ТТшника. Они, наверное, будут пожестче, чем те, которые у меня уже есть. И сколько они, интересно, стоят? Они, кстати, до гораздо дороже тут у нас. За один патрон 13 у нас идет, значит, кого 13. 13 рубликов, так их назовем, или, может, копеек, я не знаю. Можно как-то здесь по количеству их регулировать. Так, какое количество мы зададим? Предложить. Подтвердить. Это за одну штучку отмена. А давайте попробуем. Как же здесь количество-то установить? А побольше. Мне по одной штучке как-то вообще... А, вот, нажимаем просто на них. С шифтом, с зажатым. И можем сколько угодно. Сколько у меня? У меня уже 24 есть, плюс 2 магазина. но давайте еще штучек 26 у него возьмем. Или, или побольше или сразу взять. Давайте штучек 46 возьмем у него на всякие пожарные патроны. Сейчас нам нужны 590. Отлично, денежки у нас пока есть. Не будем, ребятки, скупердяничать. И главное оставаться всегда при боезапасе, при патронах. Потому что я не знаю, насколько я сейчас пойду путешествовать, бродить по зоне. У нас немножечко, я смотрю, светает. 5.39 утра. Осталось только попить водички. И мы готовы... По, в полной мере к приключениям. Так, ну что ж, выдвигаемся. Нам необходимо много чего сейчас сделать. А, желательно делать все квесты. А, делать все квесты попутно. Давайте пробежимся. В этой части города у нас что? Секундочку. Так, ну, в общем, принял я для себя задание одно. одно. Пойдем найдем механика, которого нам попросили найти. А, так, так, так. А, проверить нужно нам техника Максима Анатольевича, который живет а, в пятиэтажках на улице Горького. Вот сейчас мы, ребятки, туда и Выдвигаемся, я вам сейчас покажу, где это находится на карте А Вот у нас улица Горького И вот, я так понимаю, вот эти вот пятиэтажки Тут их пять штучек вроде как, а может даже и больше Нам нужно сейчас наведаться срочно туда и посмотреть, где у нас находится этот техник а Возьмем пока что это как основным заданием Так, что у нас здесь за коробочки всякие? Непонятно, так все, держим пистолет всегда на готове Потому что всякая нечисть так и норовит, норовит укусить нас за задницу так, секундочку, что это такое? О, нет, блин, начался дождь. Еще этого не хватало. Интересно, во время дождя они активизируются ли какие-нибудь э, случайные необычные мутанты? Или наоборот, они залазят куда-нибудь в норы и не показывают свое лицо. Так, здесь мы уже были. Возле этих хат я уже пробежал. И вроде бы как бы нашел то, что меня интересовало. И то, наверное, не в полной мере я все прошарил До сих пор вон, то, ребята бегают, шарятся, затариваются, лутаются Но я здесь пока останавливаться не буду У нас, ребятки, это было в прошлой серии, да, по стей -ауту, Когда я шарился по этим хатам и валил домовых Сейчас же мы идем в пятиэтажки Я, так понимаю, уже вижу их на горизонте а может быть даже нет, нет, нам нужно на угол улицы Горького, а это гораздо дальше Поэтому, ребятки, идем аккуратнее И, конечно же, бдим налево и направо смотрим Здесь у нас полно всякой нечисти Чем дальше, как говорится, в лес, тем больше дров Вот там куча собак бегает Ага, вон еще одна собака, я вижу Надо бы сразу таких, такие вещи аннигилировать Потому что они нам потом будут в процессе очень сильно мешать ну, естественно, по возможности лучше же забирать у них все, что мы можем унести. Тут достаточно людно, поэтому шанс того, что ко мне подбежит еще одна собака и цапнет меня за одно место, шансы у нас уменьшаются. Так, я, насколько знаю, у меня сейчас... У меня сейчас... Блин, куда-то надо зайти, что ли, чтобы меня... Так, крысы, иди отсюда! Я так-то вообще на тебя не рассчитывал. Увязалась, а! Вы что, какие дерзкие, а! Интересно крысе, сколько нужно патронов, чтобы она откинула коньки. Вот я в нее всаживаю два по умолчанию, чтобы уж наверняка. А сколько точно для нее надо, я не знаю. Так, давайте тоже ее разделаем. Будем, ребятки, попутно все разделывать. Нам сейчас необходимо просто лутаться. Ведь все вот эти вот шкурки и прочее мясо, которым мы добываем, его на самом деле можно продавать, вроде сдавать, обменивать и так далее. Так что, вот видите, даже в шкуре у нас имеется свинец и плюс хвост крысы. Идем дальше. Так, не забываем перезаряжать наше оружие Иначе будет достаточно Нам тяжко Так, идем на перекресток улицы Горького Да, мы уже почти на месте Нам еще надо немножко пройти Там нас ждет, значит, техник, которого надо расспросить И, ребят, идем сейчас по квесту Так, тут, наверное, надо немножко прибавить скорости Тут у нас везде бегают собаки Кстати, здесь очень плохо их видно Там кто-то жгет костер Так, ну все, мы на пересечении уже Ну, блин, тут столько собак этих Я просто в шоке Так Мусорки. У меня вроде есть квест на мусорке. Вот мусорный бак. Надо бы его проверить. Добавлен предмет подозрительный бенгальский огонь. Вот это, скорее всего, оно и есть. А, по квесту. А, ой, тихо-тихо-тихо. Кыш отсюда, иди отсюда. Собачатинка, блин, тихо-тихо. Давайте попробуем газу дадим. Деру, деру, деру. Надо перегруппироваться срочно. Иди сюда. Ты что отстал-то? Собака. Так, откуда ты? Да что ж ты будешь делать-то? А? Какие-то они вообще резкие, у них такие рез... резкие действия Ой, как много собак-то, а. Нужно срочно убегать Черт возьми, откуда они берутся вечно, эти собаки, я не понимаю Так, секундочку, тут даже две их штуки Так, аккуратнее, они меня кусают за задницу Сейчас давайте перегруппируемся Перезарядимся а, Блин, все-таки они нас нагоняют Нельзя, ребятки, от них убегать Нужно встречать опасность лицом к лицу Так, иди отсюда Да, блин, как-то странно, а. Так, переходим до ТТ Переходим на ТТ, я, наверное, не успею все-таки перейти на ТТ, меня загрызла, черт возьми, эта собака, а. ну как-то здесь все странновато происходит у нас, ну ладно, хотел добиться, а, как говорится, потерялся сам, ну, что ж, выдвигаемся тогда, у нас а, резнули возле этого костерочка, сейчас немножечко восстановим а, здоровье и выдвигаемся заново, я надеюсь, я немного лута потерял после этой смерти, так, что у нас здесь есть? Бенгальский огонь я нашел странный. Возможно, это и есть тот самый подозрительный предмет, который необходимо отнести человеку, я даже знаю куда. Давайте попробуем, кстати, сходим. Возможно, это оно и есть. Но, возможно, вот эти бенгальские огни, они связаны как раз-таки с новогодним какими-то событиями, да, которые сейчас происходят. Но я могу быть не уверен. Все-таки мы его нашли в мусорке. А у нас а сейчас мусорки все относятся к квесту, к одному. Давайте сходим уже к чувачку, пока мы восстанавливаемся, не будем здесь 300 лет стоять. Так, водичкой бы нам тоже где-то надо затариться. Да, а чувачок у нас живет в той стороне, я насколько помню. Надо сейчас пробежаться, найти его и попробовать а, как-то решить задачу, решить вот все моменты по поводу нашего квеста. Да, вот у меня он даже, он даже на карте отображается. Что здесь такое было? Что это здесь было или мне показалось? Будто я бежал-бежал и что-то у меня под ногами валялось. Так, ну да ладно, кстати, сколько мы патронов растеряли? Патронов вроде мы не сильно растеряли. Надо только вот перезарядить наш револьвер. Да, вон он там стоит. Это Баламут, по-моему, у нас. Я не помню, как у него имя, но Баламут его точно зовут. Да, с собаками, конечно, пока что жестковато получается. Не, не всегда с первого выстрела получается вырубить, а потому у нас боевочка всегда затягивается. Черт возьми, Баламут, как тебе проникнуть-то, а? Спрятался он там за ограждением. Так, здесь же можно пройти? Давайте попробуем. Да, здесь можно пройти. Так, надо бы его сейчас расспросить. Все-таки, может быть, это то что, я... то, что нужно, я нашел для него. Ну что, здорово. Просто мимо прохожу. Привет, говорит, просто мимо прохожу. Нет, бенгальский огонь, это значит, что не по этому квесту идет. Значит, надо еще в мусорках шариться и искать, искать, и еще раз искать. Так, ну что, ребят, выдвигаемся опять на улицу Горького. Мы а, не закончили, значит, задание. Нам его необходимо... Хотя бы привести к какому-нибудь номиналу. А где моя аптечка? Аптечка на месте. Поставим ее. А, у нас аптечка, значит. Да, и аптечка у нас специально стоит на дальнюю циферку, чтобы мы ее каждый раз без дела не юзали. Так, ну и давайте, ребята, выдвигаемся на улицу Горького. Блин, вот это вот места, по которым я сейчас бегаю, достаточно опасные. А, здесь может быть всякие. Могут быть всякие твари. Ну, я думаю, что тут уже их подчистили давным-давно. Ну, а мы пока восстанавливаемся. Нам единственное, что хочется, это пить. И не помешало бы где-нибудь встретить какую-нибудь колоночку, чтобы восполнить запасы воды. Так, кто это там у нас? Похоже, какие-то трупы. Так, ну, а попутно давайте, наверное, все-таки я распределю сейчас какие-нибудь навыки, которые у меня уже теперь есть. Ведь э, это неотъемлемая часть нашего с вами э, выживания в этой игрушечке. А, так, посмотрим, какие же навыки все-таки мне сейчас а, доступны уже для развития. Секундочку, они где-то должны быть а, у нас здесь, в этой вкладочке. Да, немножко неудобно а, новичку, друзья, шариться в этих вкладочках, потому что здесь реально попроблематично найти то, что нам необходимо. Так, ПВП. Ага, вот, нашел. А, что значит нам нужно? Нам нужно выживание и нам нужно... Какое-нибудь, значит, разделывание, скорее всего, да? Чтобы быстрее восстановлю... Так, восстановление разделывания один стоит одно очко перков. Так, а у меня сколько? Очко перков одно. Вижу. Так, это что у нас такое? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Это что-то лишнее, мне кажется? Кто это сюда привел этих гадов, а? Вообще, зачем сюда столько на нагрели их, я не понимаю? Так, ребятки, валим срочно. Это вообще перебор по мне. Как по мне, это перебор, зря сюда привели такую толпу, блин, я не, не, не знаю, успею ли я добегу. Вы видели, что сейчас произошло? Просто чувак взял и <соцентричный> сагрил сюда огромную кучу этих паучков. Так, ребят, бежим, я надеюсь, что сейчас нам поможет от них отстреляться. Да-да-да, давай, выдвигайся уже. Вали этих паучков всех, вали их. Давай-давай. Это тоже, похоже, такой же игрок, как я. Никого не хочет он валить. Так, тихо-тихо-тихо. Бежим-бежим-бежим. Ни в коем случае нельзя вставать. Давайте, помогайте, ребятки, помогайте. Смотрите, сколько мутантов здесь. Отлично. Замечательно. Двоих зашатали, надо бы с них что-нибудь взять по-любому. Так, а что, если не я убил, значит и взять нельзя мне теперь. Нет, можно. Так, давайте поразделываем. Да, видели, сколько пауков на агрели. Это просто-просто капец. Ну, сейчас я их разделаю, чтобы не просто так. Вот, смотрите, они меня чуть-чуть не было не убили. Еще бы немножечко и... Мне хана Ну и опыт выживания нам тоже же пригодится Сейчас, ребятки, разделаем пауков И надо уже использовать очки по назначению На определенные нужды они пойдут Ребята, а что вы думаете по игрушечке под названием Stay Out? Пишите в комментариях Братишка Scratch всегда ответит Также пишите свои советы какие-нибудь да, Начинающему игроку, типа меня И я непременно буду вашими советами Буду вашими советами пользоваться Опять, ребятки, пауки Так, ты давай беги уже а Почему он не бежал у меня? Да грёбаные твари, а! Ну что ж такое-то? Почему он меня не бежал? У меня выдохся, что ли? Я не понимаю. Это просто капсдец. Вы снова на ногах. Понятно, что он не на руках, блин. Хорошо, хоть ничего не растерял. Маша-растеряша постоянно меня ваншотит. Так, а что у меня такого? У меня обезвоживание, а стало быть поэтому у меня и закончилась, ребятки, возможность быстро передвигаться. Да, это очень плохо. Ну ничего, сейчас найдем какую-нибудь колоночку. Днем, благо, их очень хорошо видно На самом деле, колонку можно найти на пути а, Вот в те края Вот в этих вот лесах Возможно, даже она есть Просто я помню, когда я шастал По тем вот а, домикам а, И мочил домовых Я где-то частенько очень натыкался на колонки С водой И вот сейчас здесь можно это сделать Сейчас, ребятки, как раз мы идем сейчас на улицу Горького а, Лут какой-то мы потеряли, не потеряли Не знаю, может быть, что-то и потеряли ну, что-то, да, осталось. И здесь сейчас попытаемся найти эту вот колонку и попить из нее уже. А то это не дело просто так а, ходить а, и страдать от жажды. Вон, смотрите, как быстро бежит. А я вообще плиту тихонечко. Где-то здесь должна быть колонка. По-любому я раньше ее находил. Сейчас найдем и дальше пойдем. Блин, водички бы попить, а. В горле пересохло совсем. Только водички мне надо попить, и все. Так, собаки. Собаки-забияки. Убил? Отлично, убил. Блин, еще одну не убил. Только одну получилось завалить. Водички надо попить. Так, иди отсюда, а? собака. Песик. Песик-пылесосик, блин. А ну пошла отсюда, а? щенок. Че ж вас так много-то здесь, а? Так, сейчас перезарядимся. Заберем у щенков Вообще я планировал развить Сначала, друзья, то, что Чтобы быстрее лутать собак Вот этих вот Хотел попробовать вот, Возможно получится открыть какой-нибудь перк Потому что разделывать быстрее Этих собак, иначе у меня слишком много Времени уходит и когда я разделываю Очередную псину Меня могут тупо зарамсить Здесь прям на месте Такое уже, кстати, один раз бывало в моих прошлых сериях ну ничего, ребятки, поэтапно мы развиваемся, не все сразу. А благо я успел, скинул все-таки свой лут куда нужно, в хранилище. Так, давайте посмотрим, какие же у меня навыки, блин. Где... Эх ты, иди отсюда, а! Собака, блин! Иди отсюда, что, мало тебе этого? Еще что ли нужно? что какие дерзкие-то, Надо бы отойти немножечко. И вот здесь вот, наверное, я все-таки попробую сейчас... Попробую сейчас восстановить или даже изучить а, свои какие-то новые навыки. Блин, какая быстрая клавиша-то, я не пойму, где быстрая клавиша на... Нет гранат. Это понятно. Какая быстрая клавиша у нас где? Где окно нашего персонажа с характеристиками? На что можно нажать, чтобы вот сразу вот это окно-то открыть, я не пойму. Все подряд открываю. А то, что... А, вот она, ребятки. Клавиша у нас. Клавишу нашел. Отлично. Так, выживание. Выживание. Это что у нас такое? Это восстанов... восстановление разделывания 1. Стоит 1 очко, требование, уровень навыка 10. При разделывании э, тушки ее можно про... Что? продолжить с 20%. Ага, тут что такое? Так, скорость разделки туш увеличится на 14%. Ага, понятно. То есть, вот, это надо, вот эту ветку надо нам развивать. Да, улучшаем, значит, эту веточку. Ага, кто-то меня убил! Кто меня завалил вообще, я не понимаю Зачем вообще такие вещи делать, я не пойму В безопасную зону Я надеюсь, когда меня валят вот таким вот образом Меня не лутают целиком и полностью Нет, если я успеваю вот так вот треснуться Блин, вот это было очень даже подло, я бы сказал Со стороны этого типа Я сейчас, блин, приду Если, конечно же, успею И наваляю ему Так, а здесь, интересно, есть какая-нибудь колоночка поблизости? Нет, друзья, здесь колонки никакой нет Так, идем дальше Идем мы дальше, и нам необходимо сейчас в первую очередь это пополнить запасы воды, а во вторую очередь мы пойдем выполнять, ребятки, задание, которое находится на улице Горького, на углу улицы Горького. Так, где этот тип, который меня завалил? Я ему хочу отомстить. Он меня про просто очень сильно сейчас задел, и если я его найду, я ему просто сразу сходу вышиву мозги. Раз такой расклад. Так, отлично. Сходу просто, не задумываясь. Главное только мне за... дойти до этого места. Так, а кто, интересно, меня убил? Показывается, нет? Так, потерян предмет хвоста. Мутировавшие крысы. Входящий урон. А, так, финтер 48. Это не этот тип меня пытался завалить? Нет. Так, отлично. Давайте еще раз посмотрим. Так, так, так. Вас убила револьвер на гана. Так, а, ну в принципе, ничего я такого не потерял серьезного. Только кроме как хвост крысы. Бегать пока что не могу, но мне необходимо попить Прям срочно надо попить, для этого надо дойти кол до колоночки Да, ребят, находимся в Любичи, играем в стей-аут Достаточно много у нас заданий всяческих разных, разнообразных И мы пытаемся их выполняем Так, давайте пройдемся здесь, что это такое Что-то кто-то выкладывает Так, это не, не, не этот тип меня точно убил Хвост мутировавший крысы мы забираем. Он нам пригодится. Так, так, собака откуда взялась? Ты откуда, блин, сина? Я ж тебя сейчас уничтожу просто. Разорву на части, на куски порву. Так, где этот тип, который меня завалил? Мне бы его сейчас а, увидеть, узнать. Я бы ему, наверное, отомстил бы. Но это все попутно. Вообще у нас миссия основная это нам нужно идти сейчас. А, нам нужно идти на улицу Горького. Опять собака. Да что ж вас тут так много-то, а? Щенок, вы, вы задолбали реально. А вы откуда беретесь вообще, не понимаю. Они из каждого двора выбегают и цапают меня за задницу. Так, давайте-ка отойдем немножко в кусты, чтобы меня не было видно. Но в этих же кустах меня могут найти какие-нибудь крысы. Так, а продолжим, ребятки. Я так и не развил, или я развил, да. А, так, выживание Я развил, значит, разделывание Так, я, кстати, вот этот перк тоже, я так понимаю, открыл Да-да-да То есть у меня более быстрое сейчас разделывание И на следующее у меня Ничего пока не хватает Когда у нас хватает развиться на что-то У нас подсвечивается, да, вот, например, если мы в бой зайдем То тут видно, что вот эти два навыка Мы можем открыть Так, выживание, здесь я развил все Хотя у меня пишется, что 0 очков, перков 2. А, перка 2 я взял, вот эти вот да-да-да, но 0 очков у меня на следующее Так, поддержка, что из поддержки Ребятки, подскажите, пожалуйста, что лучше Развить из поддержки в комментах Я непременно воспользуюсь Аккуратность, упаковка, да Я с этими перками еще поразбираюсь, но чтобы просто так не тратиться Я, конечно же Сначала попробую, поспрашиваю вас Дорогие зрители, что лучше все-таки Взять из поддержки и из боя Посоветуйте мне в комментариях Блин, нехорошо это бегать С таким маленьким количеством хп Поэтому я, наверное, все-таки воспользуюсь аптечкой сейчас, чтобы хоть немножечко восстановиться. И уже дальше будем а, действовать. Получено 130 единиц опыта поддержки. Да, нам сейчас нужно выдвигаться. Вообще-то нам нужно также и водички попить. Блин, я про это совсем забыл. Ведь мы без воды вообще бегаем, как слоупоки какие-то. Мы не можем быстро перемещаться. Блин, дайте мне хоть колоночку какую-нибудь где-нибудь. Я попью воды. Там у нас есть колоночка? Нет. Только собачки одни очень плохо а, без воды. Я прям испытываю острое... А, вот колодец вижу. Вот это вот мне подойдет. Колодец, друзья, да. Колодец мне нужен. Сейчас попьем немножко водички. Надо небольшой привальчик устроить, а то меня как-то это... Я даже бегать не могу. Я даже не могу бегать, друзья. Так, отлично. Надо бы попить. Главное, чтобы меня тут никто не завалил, пока я пью. Все. А, утолили жажду и у нас выносливость сразу же пошла наверх. Ну что ж, ребята, продолжаем играть в стей-аут, продолжаем лутаться, продолжаем развиваться, выполняем квесты, задания, которые нам здесь дают сталкеры. Так, давайте накопим выносливость все-таки, не будем рыпаться. И мы сейчас идем на перекресток Горького, вот он, мы уже дошли до него, нам надо немножко еще подальше пройти, наверное, лучше через эти дома. Главное, не попадаться. Ох ты, там какие ребята рыщут, все рыщут. Здесь тоже, кстати, очень много народу. Причем днем, я понимаю, что люди еще сильнее активизировались. Главное, чтобы нас лишний раз не валили собачка песик привет вот как от этих песиков избавляться побыстрее а? я думаю что никак и здесь просто огромное количество давайте попробуем наши навыки в деле мы теперь научились на быстрее гораздо разделывать этих всех а, щенков давайте попробуем сейчас разделаем эту тушу она нам пригодится насколько быстрее мы интересно стали разделывать, я не знаю а, вроде бы побыстрее да разделка у нас сейчас гораздо быстрее происходит идем дальше так, ну мы, я так понимаю, уже на углу. Это что у нас за подвал такой? Здесь что такое? Здесь какой-то секретный вход. Какая-то у нас, э, какой-то бункер. А давайте попробуем сходим. Тут, наверное, какой-нибудь данш или что то такое? Давайте сходим, проверим. Нет, нельзя сюда. Здесь все, собственно. За, запертая дверь. Ага. Если что-то заперто, прочно запертая дверь, потребуется ключ, чтобы ее открыть. Ясно. А теперь мы будем знать, что здесь есть запертая дверь, которую... Можно будет с помощью ключа открыть. Ну все, мы практически уже возле пятиэтажек, а запасы воды мы пополнили. И теперь нам... Можно, в принципе, по этим домам, домам походить и поискать нашего техника. Но я, наверное, в другие дома сейчас тоже позахожу и посмотрю, где у нас что есть. Собачка! Так, тихонечко. Ох ты, какой он дерзкий, я сразу же завалил. Пока я тут целюсь, он уже ее завалил. Ну ладно, раз ты ее завалил, значит ты ее и лутай. Твоя собачка. Хотя он ее даже мимо пробежал нее И решил не заморачиваться Да, мне бы такой автоматик Но когда-нибудь, надеюсь, он у меня будет, друзья Когда-нибудь он будет Так, мясо Мясо нам всегда пригодится Мясо это пища Которую можно поджарить на костре Ну вот эти пятиэтажки, наверное Я так понимаю, куда нам и нужно Где нам нужно посмотреть техника И давайте попытаемся сейчас здесь И поискать его да, мы как раз таки на углу Да, именно Горького Вот они, пятиэтажки Так, крысы иди отсюда И давайте начнем вот с этой квартиры, пожалуй Сюда сразу заходим и смотрим Где же у нас этот техник-то запропастился Так, заходим внутрь Здесь, как всегда, темно, как у негров в желудке И пытаемся найти техника Так, зажгем спичечку, чтобы было лучше видно Надеюсь, она долго горит Так, и попытаемся сейчас найти техника так, здесь никого. Что, все, что ли? Спичечка перегорела уже? Да, оказывается, спичка горит вообще недолго. Так, здесь никого. Так, тихо-тихо, крысы, идите отсюда. Вот крысы здесь такие надоедливые вообще, гады. Такие надоедливые твари. И постоянно кусают тебя за все места и жизни тебе отнимают. Их здесь, кстати, очень много. Так, идите отсюда. Вы видели, что крысы творят, а? Вроде бы крысы, а такие... Пакостные запакостные создания Так, здесь какой-то туман Так, это не значит, что здесь нет крыс Ого, нашел ящичек Чемоданчик ли Носки, лоскуты, блин, а Крысы, вы что творите, а? Да что ж ты будешь делать-то, крысы? Вы что творите, а, крысы? В одну крысу попасть не могут. Несколько выстрелов сделал И не попал ни в одну Что ж ты будешь делать-то, а? Мелкие засранцы Пол хп мне снесли одни крысы. Вы посмотрите, что происходит, а? И плюс их еще разделывать то нельзя толком. Так, чемодан. Опять бегут обратно, да? Слушайте, идите вы отсюда. На, получая получай. Раз, крыса. Вторая где-то там тоже шарится. Она, похоже, на меня сагрилась. Вот посмотрите, что творит, а? Какие дерзкие все-таки создания, а? Приходится всех убивать и по патроны тратить. Но мы получаем, кстати, за это хотя бы опыт. И то уже радует. Хотя бы не просто так впустую. Так, давай, перезаряжайся уже и... Блин, надо восстанавливаться. Что-то нам просадили жестко, очень хп наши. Так, лоскуты берем. А, носки пригодятся, наверное, нам. Я не знаю, правда, на что. Но думаю, что со временем пригодятся. Так, здесь что у нас такое? Надо тоже пролутаться, прошариться. Во всех комнатах надо шариться, чтобы найти что-нибудь полезное. Здесь у нас что такое? Это у нас ванная комната. Здесь у нас ничегошечки нет. О, а это что за большой ящик? Спички. Спички всегда пригодятся. Да, можно спичечки зажигать периодически. И посматривать. Так нам будет. Ох ты, а все что ли все, больше никуда не зайти. И что, только две двери и все. Может вниз можно спуститься куда-нибудь? Нет, здесь, короче, чувака нет. Этот, этот, значит, дом мы проверили. Так, там я тоже был. Они же никуда уже не спуститься. Ну и все, я так понимаю, надо отсюда валить тогда. С этим домом закончили. Выходим тогда. Да-да-да, все, на выход. Так, ну что же, продолжаем, ребят, дальше искать техника. Где-то должен он здесь быть. Следующий подъезд пойдем, не пойдем Нет, вроде тут закрыто Так, по пятиэтажкам шаримся Здесь у нас тоже закрыто или открыто, не пойму Да, вроде бы закрыто, замечательно Что это тут такое валяется? Кто-то здесь что-то обронил Это же можно подобрать, нет? Почему не могу подобрать? Спички Спички, где тем не игрушка, но мы их возьмем Так, смотрим, что еще здесь есть у нас Давайте зайдем с другой стороны, в другую пятиэтажку. Нам нужно пятиэтажки все прошарить. И, возможно, мы найдем того, кого нам а, нужно. Так, аккуратнее. Здесь прям много народу шарится. Да, давайте зайдем в эту дверь. Нет, здесь закрыто. В этот вход закрыт нам вход. Так, возможно, сюда нам нужно. Давайте попробуем. Давайте попробуем, зайдем сюда. Напоминаю, что мы ищем техника, а, с которым нужно пообщаться и... По, и по... А, Во! Да-да-да, вот он, техник-то где, смотрите-ка, отлично. Я думал, я не найду. Вот он, Максим Анатольевич, здорово! У тебя есть так прикольно, уютно, но ничего тут так обустроился-то, я смотрю. У тебя здесь даже верстак есть, крутяк. Главное, чтобы меня здесь никто не завалил. Так, ну ладно. О, Максим Анатольевич, здорово! Что-то меня просили к тебе отправить и проведать, как у тебя здесь дела. Давай посмотрим. Ага, что? Максим Анатольевич! Он самый, кто спрашивает. Привет, привет от Вацлавича тебе. Привет Ивацлавичу, как он там? Все на лавочке возле вокзала Прохлаждается Местного деда из себя, из себя корчит а, проси... Просил спросить, что вы Просил спросить Что вы на связь не выходите? Так, задание выполнено, значит проведали мы. А, я? А чего мне на связь выходить? Я делом занят, в отличие от него. Пусть тащит ко мне свой старый кослявый зад или батарейки а, нормальные достанет. У него рация не алё, наверняка требуется ремонт. Он что же сказал? Сказал не бойся, что это у меня рация сломана. Вот это вот дед, короче, парень. Ты понял, что ему передать? Кстати, подработать не хочешь? Что за подработка? У меня тут мастерская и мне нужны детали Еще пояснение Короче, я погляжу, чего у меня не достает А ты мне это раздобудешь, а я тебе заплачу Идет? Хорошо, а что надо принести? Сейчас поглядим Так, получено, значит, задание Ясно В общем, он мне дал принести ему какие-то электродетали Дал задание Давайте посмотрим А Максим Анатольевич Нужно принести технику из Любича из мастерская, которую расположена в одном из пятиэтажек, что стоят под углом к бывшей улице Горького. Электродетали, набор. Так, главное запомнить, ребятки, где у нас живет этот тип. Но я думаю, что на карте теперь будет отображаться, где у нас живет этот, значит, чувачок под именем Максим Анатольевич. Ну что ж, побывали мы, значит, у техника. Давайте еще пробежимся здесь и посмотрим. Кстати, а может быть у него есть что для нас продать? Так, я по делу. Услуги техника нужны. А, какие товары тебя интересуют? Очки торговли. А, что есть на продажу? Давайте посмотрим у этого техника. Есть фонарь, турист, 13 тысяч стоит. Нифига себе расценочки. Кстати, ножи кухонные по такой же цене, по которой я его купил. А, есть какой-то радио, радиометр, Белла. Портативная радиостанция, очки торговли 500. Ну, этого у меня не хватает. Набор для подшива одежды. А, солевая батарейка У меня, кстати, тоже есть батарейки Я не знаю, только для этого задания они нужны Или не для этого, без понятия Так, а что еще можно с ним Что, что еще можно сделать? Услуга техники нужна Так, что, ну, продолжу, какие вещи можешь собрать Какие товары тебя еще интересуют Давайте посмотрим Трансформатор, радиолампа, радиодетали медь, микрочип, провод в изоляции Аккумулятор, обрезки проводов Короче, много чего он может у нас покупать Какие вещи можешь собрать так, стабилизирующий раствор. А, я так понимаю, нужно для него специальные ингредиенты. 9B батарея. Так, так, так. В общем, много чего он может собирать. А, медкомплект. Так, так, так. В общем, много чего он может собрать. Это техника. Давайте еще посмотрим, что он может. Давайте, давайте. Так, услуги, техника. Какие вещи Почини все устройства. Так, а сколько интерес стоит? 15 рублей. Ну, у меня, в принципе, ничего не сломано. Зачем мне очинить устройства все мои? Потому что они у меня еще не сломаны толком. Так, мне надо починить кое-что. Так, это, это, я так понимаю, точечно мы выбираем, что нам починить. Давайте поднимемся выше. Что у нас здесь есть еще? Он же не один здесь в этом доме живет. Здесь также. Ага, здесь завалено все. Я так понимаю, он сам это, эти все проходы завалил, чтобы к нему крысы, наверное, не ходили толпой. Так, здесь что у нас такое? В домике техника... Он тут, наверное, все уже собрал давным-давно. Так, тут у нас ничегошечки интересного и нет, друзья. Так, еще выше давайте поднимемся. По максимуму все здесь прошарим, все пролутаем как следует. Все возможное на крыше. Что, тоже выход есть или как? Нет, на крышу нам не разрешают подняться. Так, еще одна дверь. Давайте сюда зайдем. Посмотрим, что здесь у нас есть. Какие-нибудь коробочки может где-нибудь. Так, вообще ничего, да. Вообще, в этом доме, кроме техника самого, да, Максима Анатольевича, у нас а, ничего,шечки-то и нет. Так, идем, значит, вниз тогда и. Выходим из этого дома Ну а выйдем, я так понимаю, мы из этого дома а, В следующей нашей серии На сегодня будем потихонечку уже Закругляться, друзья Да, на сегодня, ребят, будем закругляться Но для того, чтобы братишка Скретч продолжал Дальше записывать видосы по этой Интересной и увлекательной игрушечке под названием Stay Out, давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков И я буду дальше пилить а, видосы Прохождения по этой интересной